Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Принципы жизни». Что бы вы ни думали, как бы вы ни жили, какое бы у вас ни было отношение к себе, к людям и к жизни вообще, вы просто обязаны иметь принципы жизни, так называемые внутренние законы. Эти принципы жизни могут быть разнообразными. У кого-то могут быть принципы жизни очень низкие, принципы подонка, человек, который лжет, убивает, крадет и так далее. Но это его кредо, это его принципы жизни, он их соблюдает, он считает их внутренними законами, законы так называемой чести. Другие люди имеют совершенно противоположные принципы жизни, не крадут, не лгут, не убивают не завидуют и так далее. Есть те люди, которые вообще не имеют никаких принципов. Без стержня, без царя в голове. Вы должны понимать, что принцип жизни – это ваш внутренний стержень, это ваш внутренний закон. Без закона не живет ни одно государство. Есть законы Божьи, есть законы государственные, мирские. Есть общечеловеческие неписанные законы есть внутренние принципы это ваш скелет это основа основ вашей жизни вашей личности вашего характера вашего поведительского механизма ваши внутренние силы без этих законов никуда многие люди их приступают в надежде что они сохраняются многие люди этих законов не имеют и творят буквально вытворяют что хотят некоторые люди имеют свои Внутренние принципы, Ну, как я говорил ранее о первом типе людей, они очень жестокие, лживые и опасные. Это люди предатели, это люди насильники, это люди по сути свои преступники. Так вот, чтобы жить по-настоящему человеком с большой буквы, прежде всего у вас должны быть принципы. Определитесь с ними, если вам удобно и так проще Выпишите их на лист, бумаги, на лист бумаги, заведите дневник, распечатайте и повесьте на стену. Это должен быть ваш внутренний закон, ваша так называемая конституция. Без нее не дышать, не двигаться, жить невозможно практически. И поверьте, если вы создадите этот свод законов, если вы будете этому своду законов неустанно и принципиально не отклоняясь ему действовать только лишь не только лишь по духу и по Богу закона но и в принципе вы начнете полностью его соблюдать от и до. Вы вдруг почувствуете, что переродились, появится новый смысл жизни, ваша жизнь окрасится в совершенно новые неожиданные цвета. Вы вдруг поймете, что вы человек действительно с большой буквы. У вас появились принципы. Это не просто мечта. Это не просто какие-то цели, это сам смысл жизни. Вы вдруг ощутили, что внутри вас взял верховенство некий закон, благодаря которому вы живете и благодаря которому будете жить дальше. Ваша внутренняя конституция будет делать невероятные вещи, поверьте, если вы задумаетесь хотя бы о первом пункте вашего закона. Начинайте с любого закона, какого захотите. Что поставите во главе стола, то и будет. Придумайте их. У кого-то их два. У кого-то их двадцать два. Но если вы эти законы пропишете, если вы эти законы будете соблюдать, чего бы это вам ни стоило, вы зауважаете себя. Жизнь не изменится, я гарантирую. Вы начнете новую жизнь. Абсолютно новую. Кардинально не похожую на ту, которую жили все это время до этого. Лишь благодаря тому, что вы пропишете свой собственный закон, создадите внутренний совет, благодаря которому будете жить долго и счастливо. А самое главное, по внутренним принципам, находясь постоянно в диалоге с самим собой, с совестью и с вашим Богом. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.